Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Лев на мае 2021 года. Начнем мы с того, что Марс, планета активности, целый месяц будет находиться в вашем 12 секторе. Это довольно э, сложный ограничивающий сектор для Марса, поэтому э, может наблюдаться снижение активности в этом месяце. Либо, например, не все запланированное будет получаться выполнить молниеносно. Но обычно э, вот такое положение Марса говорит о том, что пришло время дать себе возможность отдохнуть. Пришло время уделить внимание тем вещам, которые касаются вас лично. Позаботиться о себе, э, уделить внимание тем вещам, которые вас вдохновляют, которые заряжают вас энергией. В целом, это также очень хорошее время для подготовки к важным процессам, которые будут происходить позже, летом. Это очень важный месяц для того, чтобы проанализировать то, куда вы тратите свою энергию и как можно повысить свою эффективность в дальнейшем. Со 2 по 3 число Меркурий будет в аспектах к Плутону и Юпитеру. И в это время затронуты дома, которые связаны с работой. Поэтому вы можете в этот период решать важные вопросы. Это время, когда нужно обсуждать все, что вас беспокоит, все, что вы считаете важным. Старайтесь поднимать те вопросы на поверхность, которые так или иначе имеют отношение к вашей работе и, возможно, которые ранее не было возможности обсудить. При этом 2 числа будет еще один важный аспект, это соединение Венеры и Лилит. К тому же, Венера будет делать еще и аспект Нептуну. Это аспект путаницы в делах, это аспект в первую очередь когда могут быть непонятные состояния внутри, сложно сконцентрироваться на чем-то, могут быть внутренние сомнения, либо вот такая неуверенность в чем-то. В общем, старайтесь в этот день уделять больше внимания тем вещам, которые можно обдумать, проанализировать, но не опирайтесь на свою интуицию и на внутренние ощущения. Важный момент, что 3 числа будет квадратура от вашего управителя Солнца к Сатурну. Это может дать необходимость куда-то направить свои силы, энергию для того, чтобы решить важный для вас вопрос. Это может также говорить о противостоянии, некоем конфликте с человеком, который может быть старше вас по возрасту, либо может занимать более высокое положение в обществе. В целом можно считать, что третье число не совсем подходящий день для того, чтобы вести переговоры с руководителями. Четвертого числа планета коммуникации поездок Меркурий переходит в знак Близнецы, в знак своей силы и будет в нем находиться по 11 июля. Меркурий все это время будет находиться в вашем 11 секторе, который отвечает за друзей, единомышленников, коллективы, за общественную деятельность. Поэтому так или иначе обстоятельства будут подталкивать вас к тому, чтобы вы больше общались, обсуждали те вопросы, которые касаются не только вас лично, но и других людей, особенно если у вас есть какие-то общие интересы. Это довольно-таки хорошее время для тех, кто э, имеет бизнес в интернете, либо кто представлен в интернете. В целом это такой период, когда нужно будет э, говорить о себе э, в определенной среде. Если, например, речь идет о коллективе, в котором вы работаете, то также нужно будет поднимать какие-то вопросы, обсуждать их, Одиннадцатый сектор отвечает также за реализацию каких-то планов и целей, получение результата. Поэтому с одной стороны в это время для вас будет очень важно все планировать, продумывать, просчитывать наперед, но с другой стороны будет важно видеть результат вашей работы и то, что все-таки что-то у вас уже получилось. И, как вы заметили, Меркурий длительный период времени будет находиться в знаке Близнецы. Это связано с тем, что в конце мая он разворачивается в ретроградное движение. Поэтому старайтесь этот момент тоже учитывать в процессе своего планирования. С 6 по 8 число Венера будет в аспекте к Юпитеру и Плутону. Эти дни могут также оказаться достаточно насыщенными в эмоциональном плане. В этот период, возможно, нужно будет решать важные вопросы в отношениях с кем-то. Это может касаться отношений в браке, но не обязательно. Это может касаться также и дружеских, и рабочих отношений. Но это очень хороший аспект для того, чтобы решать вопросы финансового, делового характера. И особенно это касается ситуаций, в которых вам нужно проявить инициативу и в которых вы имеете определенное влияние. 9 числа Венера переходит в легкий для себя знак близнецы и будет в нем находиться по 2 июня. Все это время она будет пребывать в вашем 11 секторе. В этот период времени могут происходить приятные ситуации в вашей жизни, связанные с с друзьями, единомышленниками. Часто на таком транзите выпадает возможность посетить интересные мероприятия, поучаствовать в каком-то процессе, который даст вам возможность быть частью чего-то единого, целого, великого. Вы можете помогать кому-то в организации какого-то мероприятия, либо даже сами захотите выступить инициатором. Но в целом это может проявляться как в плане работы, так и даже в плане обычной жизни, когда вот вы просто захотите организовать встречу с друзьями у себя дома. 11 числа будет новолуние в Тельце, в вашем десятом доме. И это новолуние дает новые идеи, которые имеют отношение к теме финансов, заработка, вашей карьеры, продвижения вперед. Интересно, что в день новолуния Меркурий будет в соединении с восходящим узлом, поэтому действительно могут поступать интересные предложения в этот день, могут быть стоящие мысли. Обращайте внимание на то, какие новые люди входят в вашу жизнь в этот период, какая информация звучит, возможно, какие предложения вы получаете. Это все очень ценно и это все может в дальнейшем вам пригодиться. В период с 8 по 12 число Марс, планета активности, будет в аспекте одновременно Курану и Херону. Это может давать необходимость действовать сразу в нескольких направлениях, но также это может давать какие-то незапланированные ситуации, на которые вам нужно будет реагировать быстро. Это так называемые форс-мажоры, то, к чему мы были не готовы, но мы вынуждены реагировать и мы вынуждены вплетать эту ситуацию в ход наших дел. Но 12 числа Меркурий будет в хорошем аспекте к Сатурну. Это замечательный день все таки для планирования, для начала долгосрочных проектов а также для того, чтобы договариваться с важными для вас людьми. 13 число — день противоположный по своему влиянию, несмотря на то, что даты находятся рядом. Но 13 числа будет соединение Солнца и Лилит в аспекте к Нептуну. Этот день может принести заблуждение. Он может дать такой эффект, что вы будете склонны искажать какие-то моменты, которые происходят в вашей жизни. Поэтому лучше не планировать на этот день важные встречи и решение важных вопросов. 13 числа произойдет очень важное событие. мая месяца Юпитер переходит в знак Рыбы по 28 июля. На самом деле Юпитер еще не переходит окончательно в Рыбы. Он на время будет в этом знаке и даст возможность приоткрыть занавес важных событий, которые с нами произойдут в конце этого года, а также в следующем, двадцать втором году. Мы можем в это время начать заниматься тем, что станет там, основной частью нашей работы, нашего дохода в следующем году. Юпитер переходит в ваш восьмой сектор, поэтому особое внимание стоит уделить финансовым вопросам в это время, может э, получиться много заработать, в это время может получиться удачно решить какую-то стрессовую ситуацию, ситуацию, которая вас беспокоила. В это время будто бы что-то будет вас оберегать от неприятностей. Конечно, этим не стоит злоупотреблять, но все же э, это можно учитывать в процессе определенных э, сделок или решений. 17 числа Солнце будет делать тринг Плутону это день, который принесет много энергии, желания действовать. Это хороший аспект для того, чтобы внедрять какие-то перемены в свою жизнь, даже продавливать какие-то вопросы. Этот аспект дает смелость, решительный подход и ощущение собственной силы. 18 числа Венера будет в соединении с восходящим узлом. Обращайте внимание в этот день на. События, которые происходят в сфере личных отношений, а также в сфере финансов. Этот день может предоставить вам новые возможности. Аспект от Венера к Херону может дать вам новое видение привычных ситуаций, вещей, а также вы можете найти выход, ответ на какой-то важный вопрос, ключ к решению ситуации. 20 числа Солнце переходит в знак Близнецы, и в этот же день Венера в хорошем аспекте к Сатурну. Это может дать встречу с человеком, которого вы знаете очень давно. Это хороший аспект для прочных отношений, для того, чтобы делать отношения более прочными. Но обычно он дает встречу с людьми, которых мы знаем очень давно. С 21 по 23 число Солнце и Меркурий будут делать напряженные аспекты к Юпитеру и Нептуну. Эти дни подходят для творческой работы, но не подходят для решения важных вопросов, связанных с точностью. Особенно старайтесь не давать обещания в этот период. Это хороший день для того, чтобы понять свои желания, помечтать о чем-то. 23 числа Сатурн разворачивается в ретроградное движение по 11 октября. И это значит, что в конце мая Сатурн будет стационарным, и он разворачивается в вашем секторе партнерства и взаимодействия с другими людьми. Поэтому в конце месяца ситуация, вот, связанная с партнерскими отношениями, может будто бы приостановиться. Вы можете акцентировать внимание на... Тех моментах в ваших отношениях, которые вас не устраивают. Вы будете видеть, над чем нужно работать. Старайтесь на это обращать внимание. Что касается рабочих контактов, то в этом плане тоже ситуация может развиваться не так стремительно, как хотелось бы. Например, будет меньше клиентов, чем обычно. 26 числа будет лунное затмение в знаке «Стрелец» в вашем пятом доме. И оно может принести важную информацию по поводу ваших интересов, предпочтений, хобби. Это очень эмоциональное затмение, которое может затронуть и тему детей, и тему личных отношений. В любом случае данное затмение ставит перед вами задачу определиться с вашими внутренними ощущениями с тем, что вас на самом деле вдохновляет. Возможно, пора избавиться уже от каких-то моментов в вашей жизни, которые вас обременяют. 27 числа Венера будет делать квадрат к Нептуну. Этот день также не подходит для решения важных финансовых вопросов и вопросов, связанных с личной жизнью, но это хороший день для творчества, а также для отдыха на природе. 29 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение и разворот произойдет в соединении с Венерой. Меркурий пробудет ретроградным по 22 июня. Разворот в соединении с Венерой говорит о том, что вы будто бы берете с собой тему отношений и какой-то вопрос, над которым вы хотите размышлять. Это говорит о том, что не стоит принимать быстрые решения в этот период, не стоит торопиться, нужно больше наблюдать и анализировать. 31 числа Марс будет делать квадратуру к Нептуну, и этот аспект тоже может влиять таким образом, что размывается фокус нашего внимания, сложно сконцентрироваться на какой-то теме. Однозначно не стоит перегружать конец мая, это будет такой период, когда сложно будет сконцентрироваться на одной задаче и действовать эффективно и по плану. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется полезным для вас. Будем с вами на связи. Пока-пока!